Смотрите, по поводу, опять же, укуса, у нас была такая история, уночка была маленькая, и мы были на даче, в Беларуси ее укусил дворовый кот, такой кот, прямо такой матерый какой-то, как он ее цапнул, прямо четыре дырки, в Беларуси, на даче, там заухали, заахали наши родственники, сказали быстро, быстро, быстро, значит, укол делась, побежали, Поехали, я говорю, успокойтесь, мы берем два ватных диска, смачиваем хлоропилом. Все это дело раз и завязали. И подарку через Вовнутри, час да? несколько раз стали выпить. Приезжаем, на следующий день мы приехали в город, снимаем эту повязку. А там вообще ничего нет. Хотя уже было вот такое распухло. И вот это наша родственница говорит, если бы я этого не видела, я никогда бы в жизни не поверила. И она заключила соглашение.